Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон, и я Вичезар. И сегодня мы поговорим о том, что такое статус или что такое мы. Кто мы? Ответим на вопрос, какой статус я и вы, как люди или человеки, занимаете в сегодняшнем мире. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Берем понятие статуса из Википедии. Это состояние дел. Положение – абстрактное многозначное слово. Термин в некоторых областях жизнедеятельности в общем смысле слова обозначает совокупность стабильных значений или параметров субъекта или объекта. Ну, такое сложное определение. На самом деле... В римском праве там три статуса определяется. Это свобода, гражданство римское и семейное положение. Но тоже, в общем-то, нам неизвестно, что это такое. Кстати говоря, римское право сегодня у нас в нашем гражданском обществе или в нашем социальном обществе управляет римское право. Не то право, которое изначально дано нам от рождения. Если обращаемся к конституции нашей Российской Федерации, там написано два понятия – человек и гражданин. Также, в принципе, пока непонятные статусы, которые определяют наше положение в обществе, наши права и обязанности. Давайте попробуем разберемся все-таки, какие статусы бывают. А статусы бывают различные, иерархические например начальник подчиненный или например политические, демографические, родовые, религиозные то есть различные статусы их обширное количество например вот я как индивидуальный предприниматель у меня в моем свидетельстве написано статус индивидуальный предприниматель. Естественно, накладывает на меня определенные обязательства перед обществом и права и обязанности, то есть мои права заниматься предпринимательской деятельностью, не ограниченной каким-либо действием со стороны и не противоречащей тем установленным правилам в обществе. Все, что разрешено, не запрещено. А теперь все-таки давайте подойдем к личному статусу. Что же это такое? В энциклопедиях описывается, что это малая группа людей, и в этой малой группе людей твой личный статус определяется твоим характером или положением в этой малой группе людей. Например, для меня это немного непонятно. Что же это за личный статус? Вспоминаем фильм «Москва слезам не верит». Помните, как герой фильма, которого играет актер Баталов, говорит «Мой личный статус...» должен быть выше того положения, которое занимает человек в обществе. Наверное, с этим стоит согласиться. Например, приводим такие вот статусы, как великий князь, или что такое король, или что такое герцог. Это тоже статусы иерархические в той иерархии управления. Или тогда, когда, например, великий князь, проходит обряд помазания на царский престол, он становится помазанником Божьим, то есть представителем Бога на земле. Если мы вспоминаем, что такое князь или князе, конезе с древнеславянского языка, то это хранитель кона или божественного света на земле. А, например, конунг, который в скандинавских странах используется, такое определение или статус конунга, это тот, который перенес кон, в другое место – это переносчик вот этих правил божественных. Наименование и статусы определяют положение человека, его права и обязанности. В прошлом нашем видео про мариупольского нашего соратника Людмила Петренко задает вопрос, или вернее комментирует, что как же так с именем Бога вы призываете убивать людей, я такого не помню. Вы, видимо, очень плохо слушаете. И, кстати говоря, один из наших зрителей, Дмитрий, отвечает ей, что вы плохо слушаете, логику повествования не учитываете. Ну, то есть, вы не слушаете, о чем речь идет. То есть, есть же логические... Построение есть э, тот смысл, вложенный в мои фразы, которые должны иметь э, окончательный смысл. Они а выдернутые э, из контекста что-то, но я такого лично не помню. Поэтому вы смотрите внимательно. И мы говорили о том, что с именем Бога шли в бой. Это вспоминая слова Бориса Константиновича Ратникова. Никто без имени Бога не ходит в бой. И защитники, и нападающие. Все мы под Богом ходим. Вот какой смысл был вложен в данный, в данном ролике. Итак, продолжаем о статусах. Право на жизнь. Какое имеет вот человек человек. При рождении, многие ортодоксальные э, течения, религиозные, общественные, философские, говорят, что право на жизнь уже имеет эмбрион. Я с этим согласен. Что же такое тогда душа? Современная наукообразна э, определение наукообразное, сводятся к латинскому написанию, а не к нашему написанию, древнеславенскому или русскому. Что это такое? Уважаемые друзья! Душой наделенный человек, он только через душу воспринимает информацию, и душа первая чувствует правду или неправду. А потом разум наш оценивает, это хорошо или плохо. Это определенный, подчеркиваю, вид материи, который проявляется в наших делах, чувствах и поступках. Вот что такое душа. И когда душа уходит в тонкий план, то с ней вместе остаются наши и наши чувства, наша память и прочие те тела, которые мы забираем с тобой, оставляет только телесное, то есть материальное тело здесь, на Матушке-Земле. Поэтому душа — это материальная субстанция, а не что-то неовеществленное, как утверждается во всех научных трудах. Ну, в основном, которые несут вот ту точку зрения, что материальный мир определяет наше сознание. Это не так с нашей точки зрения, и подтверждаем мы это всеми своими исследованиями, своей личной жизнью, своим личным опытом. Душа – это главное, что есть в человеке. А что же тогда определяет качество и свойства души человека? Ну, это характер. Мы идем к тому, чтобы все-таки определить, что же мы такое есть. Немцы мы, украинцы, хохлы, русские, москали. И кто мы вообще? Какой у нас внутренний статус наш? Как мы ощущаем себя в этом мире? Вот до сей поры никто, видимо, не задумывается над тем, что же мы такое есть в этом мире? Хотя многие движения сейчас идут за СССР, за живого человека и так далее. Но статус живого человека, одушевленного и одухотворенного, он должен соответствовать конам божественным. И тогда мы можем с полной уверенностью говорить, что мы человеки, люди, в том понимании, который, который заложен в божественном, в божественном нашем проявлении. Иначе трудно назвать человека, который не живет по конам. Он творит безобразие, творит зло, наполнен ненавистью, злобой. Ну как же можно такого человека назвать человеком с точки зрения божественной? Ну конечно это путь, это можно это трактовать как его труд, его школа, его учеба. Что внутренняя борьба света с серостью, с тьмой это и есть конечно школа. Но до человека, наверное, до статуса божественного нам идти и идти. И я подчеркиваю, что мы дети и внуки Божьи, следовательно, нам нужно соответствовать божественному предназначению. И тем не менее, что же такое характер? Это то, что проявляется в нас положительного отрицательного качества и свойства, которые вы можете увидеть в нашем нравственном устойке книги вы можете посмотреть которые также характеризуют наше состояние мы состоянию человека не соответствуем вы можете очень просто посмотреть на себя самого и дать себе самим оценку кстати говоря в ведической концепции здоровья которые начинается у нас с 11 мая в 20 часов мы рассказываем про это глубоко и полно даем характеристику и помогаем вам определиться с вашим внутренним состоянием вашей души, тела, здоровья и жизненной позиции, которую вы занимаете. Чтобы было понятно, куда вам идти, зачем идти. И вот характер, черед, далее, психосоматику, проявление наших эмоций и чувств в мире – характеризует уже наше и формирует наше здоровье. Возвращаясь к статусу человека, это полное проявление человека как внутреннего состояния, его здоровья в общественном понимании. И есть у нас формула, чем отличается один человек от другого. Это мерой восприятия количество информации, энергии, усвоение этой энергии, информации без ущерба для психического и физического здоровья и выдача в мир на пользу обществу, это есть статус человека развитого и разница между более развитым и менее развитым. А я лично себя ощущаю как Вечезар, данное мне имя общинное и тайны еще есть. И то, что родители мне дали имя Владимир, я в, э, сын Николая, внук Алексея, правнук Якова, праправнук Василия, и так до первопредков наших, общей нашей родовой фамилии Тюняевы, называемый Вот я себя ощущаю потомком своего рода и вместе с тем народа, который формирует ту общность, которая живет. И должна жить по кону. Я объяснил вам, уважаемые друзья, что такое статус. И хочу вам пожелать, чтобы вы сами определили, что же вы, какое положение занимаете, кто вы внутри себя, какой статус у вас. <саспоргий> божественный ли, земной ли. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Вечезар Вести Валкон. Всего хорошего.